Сегодня группа празднует день жизни. Кажется, что один из членов стаи уходит и не планирует возвращаться. Желтый тик-так вместе со своей семьей отправляется в свое последнее путешествие. Найдя естественное место для отдыха, он снимает свое одеяние и ложится на острые травинки, где самостоятельно заморит себя до смерти. Не боится и не уходит от голода, он обнимает его, как теплое одеяло. Длинная дорога, усеянная трещинами и пробивающимися сорняками, была пройдена и встретила свой неизбежный конец. Наконец существо делает свой последний вздох. Вдыхая свежий воздух, оно может насладиться своей жизнью в последний раз. Теперь оно мирно отдыхает. Но смерть не единственный гость в этот день. Жизнь тоже заявляет о себе и решает нам себя показать. Отвратительно. Но зубы начинают медленно вытаскиваться из десен и показывают, что они маленькие миньоны. Миньоны морят себя голодом перед смертью, чтобы отдать все жизненные силы своему потомству, никогда не пережевывая пищу и никогда не употребляя жидкость, пытаясь убедиться, что у птенцов есть шанс на выживание. А семья не теряет времени на сбор потомства, приветствуя их в стае. Наконец... Тело, которое дало им жизнь, сжигается. Пепел медленно поднимается в воздух, разносится ветром и падает на лица новорожденных. В этот самый момент детишки понимают, как быстротична жизнь и что нужно дрожить каждым моментом. И это совсем не важно. Успеют они оставить после себя что-то, чем будут восторгаться многие поколения. Ведь чудо, что они вообще существовали. Главное, что они прожили свою жизнь с любовью к самим себе и к тем, кого они действительно любят.